Кажется, до украинского народа э, дошло, что речь идет о его суверенитете, о том, быть ли ему протекторатом навсегда э, под этим э, обтекаемым Януковичем, э, и впервые на моей памяти такая организация, как Свобода, Олега Тимнебока. Ну, для меня эта организация в основном с Ириной Фарион связана, умнейшим человеком, твердым филологом. Она не только наследник традиционной УПА, она западник, не просто западенец, а западник. Вот впервые они попадают в Раду. И Запад наконец стал защищаться и пошел на восток. И дай бог ему дойти до самых российских границ, чтобы двойственность Украины, которая возникла еще во времена монгольского ига, когда Москва стала частью с восточной Украиной Орды, Московская Орда возникла, а Западная Украина была подвержена польскому влиянию, вот эта двойственность будет преодолена. Меня, в отличие от вас, не пугает совершенно свобода, прививка против красной заразы и то, что они пытаются избавиться от советского прошлого, то, что они не забыли, как целыми эшелонами вывозили украинцев. А вы знаете, как это было сделано и почему только западных? Потому что восточная часть Украины, она где-то в 19-м году досталась Советскому Союзу. А голодомор был применен к ней. И молодежь, которая могла сопротивляться, просто она не дожила до этого возраста. А когда в 1939 году... По пакту Молотов и Бинтоп, в дружеской кампании с Третьим Рейхом Советский Союз получил свою часть добычи, получил Западную Украину. Вот здесь молодежь, там не было голодоморов в Польше, они были живы и они ушли в леса. Что такое ООН и это сопротивление украинской молодежи. Да, они и Польша сопротивлялись, но простите, они сопротивлялись и НКВД. И они эшелонами отправлялись в сибирские лагеря. Мне не верите, читайте э, Евгению Гинзбург, э, крутой маршрут, читайте Солженицына, э, даже в одном дне Ивана Денисовича это все описано. Они сопротивлялись до 1956 -го года. Так что э, западенцы, они хранят этот дух протеста, и Олег Тегневок со своей партией – это реминисценция, это то, что от этого осталось. Я видела их газеты э, с тризубцем на э, обложке. Это надежные люди, их не купишь. Они умеют ненавидеть, у них есть убеждения. В Раде они не помешают. Партия регионов будет там очень неуютно, так что не надо пугаться, это хорошо, это прививка от советской заразы и, разумеется, это преодоление советского прошлого.